Наш сегодняшний репортаж мы ведем с распределительного центра Фаберлик-Столица. Здесь на 5,5 тысячах квадратных метров ежедневно и круглосуточно собираются и отправляются заказы нашим консультантам. Распределительный центр состоит из нескольких производственных участков. Один из них – участок палетного хранения, площадь которого вмещает около полутора тысяч палет. Еженедельно на этом участке принимается свыше 400 палет продукции с базисного склада компании «Фаберлик». Важнейшим участком распределительного центра является зона сборки заказов. На этой территории расположены 4 сборочных линии. Их обслуживают более 100 человек в сутки. Линии снабжены сканирующими устройствами, функции которых – определять статус заказа в программном обеспечении. Заказ собирается, заказ собран. Каждая линия разделена на 12 сегментов по ассортименту товара. Ежедневно наши сотрудники укладывают в коробки более 100 тысяч единиц косметической продукции. Заказы с бытовой химией формируются в отдельной зоне сборочного участка – Каждый заказ проходит процедуру проверки, упаковывается и укладывается в палеты, которые затем отправляются в зону отгрузки. Каждый день десятки автомашин разъезжаются в 26 областей Центральной России, а также в отдаленные регионы – Республика Коми, Нариц, Салихард, Глоботнанги. Наш распределительный центр осуществляет адресную доставку заказов через ЕМС Почта России. Офис распределительного центра. Именно здесь происходит управление всеми процессами – на вооружении менеджеров и операторов – программное обеспечение, с помощью которого выдаются задания на сборку заказов, производится количественный контроль, планируется пополнение ячеек в секциях, разрабатываются маршруты доставки заказов до агентских пунктов и ведется поддержка клиентов по вопросам, связанным с поставками продукции. Сейчас мы с вами увидели, как идет процесс сборки заказов сегодня. Но уже в ближайшем будущем, в 2012 году, компания Faberlic радикально улучшит качество обслуживания. Мы намерены решить эту задачу путем введения нового программного обеспечения и автоматических сборочных линий. Внедрение безбумажной технологии сборки заказов FictoLight и установка автоматических диспенсеров, исключающих человеческий фактор, увеличит скорость и минимизирует ошибки сборки. Инновационная упаковка заказов позволит сохранить продукцию в процессе транспортировки. Все это вместе повысит точность и скорость сборки заказов наших консультантов.